Вот так выглядит ремонт замка зажигания на выезде. Ford Фокус 2. Личинку перебрали. Будем ставить назад теперь. Вон уже. Видите, как плохо на выезде это все делать. Уже второй станок делает. Делать надо это все вовремя. Вот я поменял пластины. И ключ стертый старый. Тоже тоже торчит Вот так выпиливается чип Чип который заводит машину Вот отсюда я его выпилил И вот сюда сейчас буду вкладывать При помощи болгарки В общем на будущее надо это все вовремя делать Пока еще он не заклинил совсем Thank you. Это у нас был ремонт замка зажигания Ford Focus 2. На месте заклинил руль, заклинил замок, вскрыли замок, сделал ремонт замка зажигания и, в принципе, все, работа выполнена. Обращайтесь, ну, постарайтесь обращаться до того, как он заклинит полностью. Потом придется куда-нибудь ехать, выезжать на место, где у вас заклинит замок. Так что не ломайтесь. Вот он закончен. Я надеюсь, пластик весь собранный. По-хорошему, надо делать два ключа новых, но это еще надо доплачивать. Пойдет один.